друзья всем привет на обзоре сегодня у нас будет проект Equilibrium. они построены на полка dot и готовятся, естественно стать парачейном в этой экосистеме чтобы принести все свои возможности технологию в эту экосистему и быть максимально полезными у них многообразная такая площадка да проект такой и об этом мы сегодня с вами поговорим и соответственно в конце Естественно, разберем их токеномику, посмотрим, выгодно ли участвовать и лочить свои доты в пользу данного проекта. И приблизительно посмотрим, какая окупаемость нас ждет. Поэтому, друзья, кому интересно, присаживаемся. Поехали! Перед тем, как начать, рекомендую подписаться на мой телеграм-канал. Информацию одну из первых, как всегда, я даю сначала сюда. Особенности, то, что касается парачейнов полька дот. Потом уже транслирую все на YouTube. Поэтому, друзья, подписывайтесь. Буду рад видеть каждого. Начну буквально с минусного отступления от Эквилибриум. Чуть позже его разберем. И хочу перейти к проекту Интерлай. Со всех проектов во второй батче, которые будут здесь, а их представлено уже около 15 штук, я занес пока только в Интерлай BTC, потому что считаю его одним из самых выгодных, привлекательных, под экономики и пользы. В первую очередь пользы и той значимости, какой он несет в экосистему Polkadot. Потому что Интерлай призван принести ликвидность, он строит мост между биткоином и полкодотом. Поэтому у него даже есть карт-бланш, если они не пройдут, не, ну, каким-то образом не выиграет там бач в парачейнах, Гевинвуд, насколько мне известно, дает добро им стать все равно парачейном, потому что одно из важнейших, понимаете, цепей связи между биткоином и полкодотом, то есть основной ликвидности, которая есть на крипторынке. Поэтому мы не наблюдаем у них там очень сильного какого-то распираренного маркетинга, хайпа. Они себя спокойно заявляются. Кто понимает технологии, тот, естественно, голосует за их парачейн. И сегодня я хочу добавить еще 5 монеточек DOT. Я уже сюда вносил. Сейчас я это сделаю при вас. Потому как у них до 23 декабря заканчивается скидка, когда максимально выгодно можно залочить. О чем я говорю? Кстати, смотрите, я снимал видео Interlight BTC, как пройти квесты. Они продлили квесты до 23 декабря. Если вы пройдете квесты, вы сможете два раза по 2,5% до своего взноса добавить больше токенов. И здесь уже обзор, можете посмотреть. Я уже рассказывал про саму технологию и как, собственно, вообще можно занести в краудлон интерлай BTC. Ну и с вашего позволения я докину еще 5 монеток, чтобы было ровно 20. И вот на примере я вам показываю бонусы, если вы до 23 числа успеваете. У вас будет 10% в ранней пташке бонус. да. У вас будет за квиз 2,5%, если вы пройдете, я вам показывал. И за тест 2,5% он будет автоматически, он подтянется под этот кошелек. Просто сейчас он не отображается. Если вы участвовали там, в Кинцуге, Парачейне, Кусама от их проекта, то вам тоже начислят. Ну и по реферальной ссылке моей вы получите дополнительно 5%. Я получу и вы, то есть история win-win. Таким образом, за 5 дот я получаю вот собственно награду 20 монеток. Насколько это выгодная и предположительная цена на данный проект, я рассказывал в видео. Посмотрите, пожалуйста, там ссылка будет тоже под видео в описании. Все, нажимаю интерлайн, нажимаю добавить 5 дот и ввожу пароль от своего кошелька Polkadot.js. Подписываем транзакцию. Все, у нас есть смайлик, мы успешно добавили 5 монеточек. Кстати, видите, у них наградам было три, у них добавили 3.46, чуть больше еще. И самое здесь хорошее то, что они сразу 30% токенов дают нам в руки после листина. А остальное через два года линейным способом каждый месяц нам будет капать их монетки ну и соответственно дот нам возвращается Итак, так интерлай добавили переходим к эквилибриум что это такое чем его едят и будем мы здесь злочить э, свои доты в пользу данного проекта прежде всего хочу сказать что они э, такой дефай хаб и их можно сравнить как э, с таким проектом как около и с таким проектом как параллель Акала, они похожи то, что они тоже будут, как здесь, выступать таким денежным рынком. Да? У них будет и спотовая торговля, там, и с кредитным плечом будет свой стелбилл билкоин, И у них будет ликвидный дот. Если мы отдаем дот, они нам дают, вот что у них будет, x-дот, который мы можем в их обменнике брать от него ликвидность и всеми путями, которые будет предоставлять площадка, пробовать на нем заработать. Но имейте в виду, там также же само можно и потерять, поэтому если вы этим заниматься не умеете, то вам это, в принципе, абсолютно и не нужно. У них будет и кроссчейн, универсальная платформа, маржа, как я же сказал. И что самое интересное, у них тоже будет как кроссчейн, мосты, э, уже у них, они пишут, что доступны мост через эфириум, да, что тоже очень хорошо, бинанс, с и вскоре они хотят подключать Солану, биткоин. Которые через них, та ликвидность, да, и с теми проектами, на которых построены эти блокчейны, они могут э, с друг дружкой взаимосвязаны быть именно через Эквилибриум. В общем, как видите, они соединяют в себе такой хаб и множество воедино проектов. Дай бог, чтобы у них все это э, получилось сделать толково. А у руля, в принципе, у них хорошая команда, они как отмечают, у них 25. 25 плюс международных специалистов в области децентрализованных финансов, классического банкового дела, блокчейна и цифровой трансформации. Исполнительный директор Алексей Мелихов, старший по технической группе Петр Сергеев. На борту у них тоже серьезные фонды есть, их 23, из них есть топовых, вот вы видите на своем экране, около шести с поддержкой финансового в плане у них все в порядке. Также здесь мы можем увидеть, что у них есть два гранта от Web3.0 Foundation, что тоже немаловажно. На Twitter у них сколько 41 тысяча уже фолловеров. На них подписаны и за ними наблюдает ну, практически вся линейка и экосистема Polkadot, Стопов, в том числе ну, и Wood само собой разумеется. Тот же и Web3 Foundation, и биржи. В общем, следят за ними серьезные ребята. Это однозначно ведет к тому, что они делают, скорее всего, хорошую работу и пилят хороший проект. Поэтому, как минимум, друзья, он стоит вашего внимания. Но перед тем, как заносить сюда свои доты, нам надо очень внимательно изучить их нейтокеномику и понять, выгодно это делать нам или нет. Смотрите, максимальную крышку они будут собирать 7 750 7 миллионов 750 тысяч дот что по сравнению с тем же интерлаем который 50 миллионов дот это очень мало и дает нам понять что к этим базовым наградам 200 плюс монет которые они дают скорее всего мы дополнительно не увидим так как в случае с интерлаем к примеру интерлаем может собрать в пять раз меньше и мы получим не 346 за один дот а 15 монет то здесь, скорее всего, базовая награда и останется, если они выиграют слот. Также, смотрите, здесь 15 проектов. Из них есть, ну, как бы очень серьезная конкуренция. Сюда сейчас пишется Infinity, это с первого аукциона. Они не взяли слот, видите? Заняли шестое место, и все доты, естественно, туда перетекут. Они, они там 8 лямов собрали дотов. И, скорее всего, сейчас Manta Network может подключиться и Lit-Entry. Литен ну, 3, я не думаю, что сильно встрянет в борьбу. Но все же, а здесь будет у нас 6 мест. Поэтому, допустим, если своими возможностями маркетингом и большей финансовой составляющей, там Infinity и Manta может подтянуться, то, допустим, даже если они обойдут Нодал, скорее всего, эквилибриум может даже выпасть с этой гонки. А может и попасть. И это надо иметь в виду, если мы залочим свои дот, то они не пройдут, к примеру, да, в шестерку не попадут, то нам эти дот с вами вернут. Но вернут их уже после 10 марта. Потому что, смотрите, в этом втором батче, первом батче у нас каждую неделю проект выходил, а здесь будет с 23 по 30 декабря одна неделя, и потом одна неделя перерыв, и обратно второй проект будет определен. И так их будет 6, не 5, а 6, и через неделю. И второй батч закончится аж... 10 марта, поэтому когда голосуете имейте в виду, что он может не пройти и возврат своих дотов вы получите 10 марта Также же само может не пройти и интерлай я же вам говорил, но я очень надеюсь что не пройдут, потому что хотелось бы получить их токены абсолютно бесплатно, потому что еще раз повторюсь проект топовый, самое интересное, что они нигде не проводили ни раздачи, ни сейла их ни токены вообще нигде нельзя взять, только с краудлона тем они и ценнее Эквилибриум проводил небольшое аксио в апреле. Они собрали 250 тысяч дот по цене 7 центов, которые заблокированы, естественно. И они могут быть, в принципе, также направлены в пользу парачейну, Почему бы нету? Дальше давайте идем. Про крышку я сказал. Давайте посмотрим по наградам, что они здесь нам предлагают. За один дот, как мы уже выяснили, 200 монет EQ. Если соберут меньшее количество дот, чем 750 тысяч миллионов, при этом выиграет краудлон, то, естественно, нам токеном добавлят вот эту разницу. Максимальная эмиссия токенов у них 12 миллиардов, что очень много на самом деле. 20% из них, 2,4 миллиарда, выделено на краудлон. 10% они сразу дают на руку после запуска сети и 90% будет вестинг линейный в течение двух лет. Ну и соответственно все доты, которые вы направите в этот проект при положительном исходе выигрыша вам тоже будут возвращены в течение двух лет. Ну и также они будут предоставлять через их сайт, если заносить, x доты, которые будут ликвидны, которые мы можем там пробовать приумножать трейдинг, пользоваться этой ликвидностью. Дальше 30% дополнительных бонусов мы получим, если занесем, проголосуем за ним до 25 декабря. 15% кто проходил white list, я не проходил, но если вы ранее указывали свою почту, может там выполняли какие-то действия, то вы получите еще 15% плюс. 10% получат те, кто на Кусама голосовал за их проект Генширу. И реферальное вознаграждение они сделали таким путем, что 3% в случае перехода по реферальной ссылке получит тот, кто вас пригласил, и 3% получите, соответственно, вы. И теперь, друзья, самая важная и самая главная составляющая – это понять, какая будет капитализация, сколько токенов будет в рынке у них сразу при запуске сети. Как мы уже узнали, да, 12 миллиардов токенов будет всего. Это очень много на самом деле. И давайте посмотрим по распределению. Здесь оно неоднозначное. Я не могу как бы дойти до логического понимания, сколько будет действительно токенов в рынке в самом начале. Но давайте приблизительно попробуем разобраться Ну и рассмотрим два варианта. Итак, распределение мы видим 20% сказали уже на парачейне. Институциональные инвесторы это 5%. И казначейство, фонд там 25%. Команда 15%. И ликвид, ликвидность для фарминга, стейкинга, которая будет на DeFi обменнике 10%. Парачейне распределение мы знаем с вами. 10 сразу и 90 в течение 2 лет. Институционалы. Здесь тоже вот, смотрите. 5% здесь написано, что инвестора вот будет в течение года разлог у них линейный. А дальше я вам покажу, где указано, что в течение двух лет. Здесь тоже видите, уже сейчас информация будет не избегаться. ликвид фарминг будет 10% постепенно тоже разблокироваться в течение двух лет и команда 15 процентов тоже в течение двух лет ну и казначейство тоже будет линейно разблокироваться в течение двух лет здесь у них составлен вот такой временной период который на 8 квартала до да, делится это два года и здесь мы видим приблизительно то количество токенов которые будут в рынке через два года они будут практически все через два года уже в рынке и здесь если я не ошибаюсь вот кстати не сказал самое основное NUT и EQ, токен swap, 25%, огромное количество да, токенов. Что это означает? Э, насколько мне известно, они начинали на блокчейне EOS. И там вот эти токены они распределяли, и потом их свапнули на EQ, токен уже э, в сети Polkadot, да, которые будут. И вот здесь по распределению, видите, NUT EQ, синяя полоска, она у нас вообще не меняется. из с первого месяца, я так понимаю, все эти токены 25% будут в рынке. Если это так, это очень дофига, и это около 3 миллиардов токенов. И тогда по этой табличке, если я правильно понимаю, что они пишут, что первые 4 месяца, первый квартал, да, уже будет 4,2 миллиарда токенов. И соответственно, если все эти токены будут в рынке именно синие, ну такие, то первый месяц капитализация будет где-то 33 половиной миллиарда токенов то капитализация данного проекта в экосистеме Polkadot с таким рынком, который есть сейчас, но ну, приблизительно, я думаю, в среднем может быть, ну, не больше, наверное, там, миллионов триста. Давайте, допустим, так. Если 300 миллионов, то этот токен их будет всего лишь там центов 10. Если он будет центов 10, то вы понимаете, что с минимальной награды в 200 EQ токенов, ну, хотя с бонусами мы получим 270, да, мы получим за один дот 27 долларов сейчас если брать цену дота видите рынок все ниже и ниже льется до 2350 в принципе если сразу считать то да мы получаем больше за один дот чем он стоит сейчас если мы ее купим если покупали по 10 по 5 до то конечно вообще выгодно участвовать но нам же будет давать 10 процентов токенов в первый месяц и это означает что что допустим с 30 долларов давайте округлим мы получим 10 процентов таким образом за первый месяц мы отбиваем там с 23 вложенных в один дот мы отбиваем только там 3 доллара но ну, вот приблизительно вот так эта история для меня выглядит не очень выгодно согласитесь но здесь меня смущает если заходите в токены и именно уже на сайте да как написано там белой бумаги мы смотрели Здесь то же самое распределение. И вот как будет распределено, здесь написано. NUT и EQ не будет иметь права на деление на существующих держателей NUT. А для новых держателей будет блокировка на один год с ежемесячным линейным переходом. Вот, вот этот момент, я точно не знаю, как его трактировать, как его понимать. И здесь тоже, видите, размещение инвесторов будет заблокировано на два года. А там написано на один год под экономики. Где здесь правда я не знаю и понимаете если верить тем что написано на сайте а вот эти синие столбцы будут не сразу разморожены, к примеру линейно на год то три, это это будет не 3 миллиарда токенов а 300 там 30 да, там 350 миллионов всего лишь в первый месяц плюс те 10 процентов краудлона и те проценты которые будут там команда да, час на фарминг и паблик сейл то уже будет не три с половиной миллиарда а где-то приблизительно 400 там тире 500 миллионов токенов а это совсем другая э, информация и совсем другие уже цифры и тогда токен уже может стоить не 10 центов а около доллара или центов 70 если он будет стоить около доллара то это практически 200 долларов за один дот то что мы видим по этой цене дот за 2350 то мы 10 процентов если мы получаем до да, токенов сразу на руки мы берем 20 долларов за один дот таким образом по этому курсу мы практически сразу отбиваем количество наших внесенных дот а с учетом бонуса у нас будет 270 монет сейчас перейдем посмотрим то скорее всего мы даже сразу окупаем свою инвестицию здесь палка в двух концах и в принципе та стоимость дот которая сейчас она всего лишь 2350 я решил взять 5 дот монет с рынка это 130 долларов и сейчас с вами законтрибью сюда 5 дот только для того, чтобы понять на самом деле, будет ли первый вариант или второй. Если второй вариант, это будет круто, я сразу окуплюсь. Токены действительно перспективного хорошего проекта будут у меня на руках. Если нет, ничего страшного. Тем более я всегда инвестирую в ДОТ долгосрок, поэтому мне в там 5 ДОТ не сыграет. Что я их получу через 2 года, все равно что с ними сейчас делать, если непонятно куда рынок идет. А токены перспективного проекта у меня будут на руках и выдаваться линейно в течение двух лет. Почему бы и нет? Поэтому, друзья, переходя по ссылочке там под видео в описании или в моем телеграм-чате, если вы тоже решили проголосовать за этот проект, два варианта событий я вам обозначил, вы уже сами решайте. Вот будет у вас вот такое окошко. Вы здесь коннектите свой Polkadot.js кошелек. Кто не знает, каким пользоваться, как установить, ссылки все под видео в описании на инструкции. Берите, пользуйтесь, изучайте, там ничего сложного нет. Все, здесь выбираем да, кошелек, который вам нужен. Я купил доты на бирже OKEX, перевел их сюда, сразу на кошелек. И здесь вот видите, у меня уже отображает мой баланс 629 дот. Минимально мы можем занести 5 дот данный проект. И на балансе на 1,1 дот должен всегда у вас оставаться для активности кошелька и для оплаты комиссий. Итак, с 5 дот что я получу? 1339 токенов EQ. Также мне будет доступно 5 ликвидных дот, да, которые мы можем в DeFi обменнике этим пользоваться. То есть 1000 монет это базовая награда, если соберут меньше и выиграют слот, то получим еще больше. 300 мне дают как спешл бонус, это 30%, как то, что мы ранее, да, как инвестора, заносим до 25 декабря. И 39 монет по реферальной ссылке, 3% и вам, и мне, если будете там по моей заходить. Все, здесь разобрались, с 5 до 1339 монет EQ мы получаем. Дальше нажимаете депозит, ну и вводите свой пароль от кошелька полка 2 все мы за видите на два года заблокированы мои доты здесь мариор с моей награды будет по окончанию парачейна будете знать ну и здесь почему я говорил что совместно как около и параллель финанс похожи проекты потому что через Equilibrium вы также можете заносить в другие парачейны до да, которые идут именно сейчас на Палькодот. Ну, я в принципе не очень сильно рекомендую этого делать. Во-первых, это все идет через подпись Multisig. Да, вы получите какие-то EQ награды в этих токенах. Плюс у них как-то ну, совсем не все парачейные отображаются. Я смотрю, они только-только вот, вот этот инструмент налаживают. Поэтому сейчас, если уже заносить через какие-то сторонние там сервисы, то лучше всего для этого, наверное, подойдет параллель. Но... Сейчас те награды и ранние взносы, которые предоставляют проекты, лучше все делать через их сайты. Это более надежно и более сейчас выгодно. Будете ли вы вносить в этот краудлон эквилибриум, как вам сам проект, буду рад почитать в комментариях. Не забывайте подписываться на YouTube канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. А на этом у меня все, друзья. Всем желаю удачи, всем профита, всем пока!